всем привет сегодня у нас очередной небольшой разбор ну попытка конечно же собрать э, и запустить и Это игра майн тест я так понимаю это что-то типа майнкрафта э, э, вот, вот. ну последний релиз 31 марта 2019 года Доступна для Windows, Mac OSI, Linux, FreeBSD, OpenBSD, DragonflyBSD и Android. Ого! Короче, короче, вот это их сайт, ссылка на него будет. И вот у нас GitHub. Первым делом мы копируем. Копируем. Что-то скриншот нажал. Да, копируем. И, и, и, и. Git. Клон. И попробуем что такое и попробуем это все собрать так э, ну скорость неплохая о о, о о, так давайте посмотрим вот здесь чё тут чё тут я вижу семейк ну походу семейком семейком и ограничимся хорошо хорошо я сейчас Гляну, чё что... Я вижу hf... Ага, cpp. Я так... Да, на... написано на c++. А, и что у нас тут дальше? Ну, дальше описание, дальше кнопки, пути какие-то. А, компайлинг. Чё нам надо? GCC. это что такое? IRR... Что-то инфракрасный порт. Наверное, какие-то устройства. Lua, J JSON, CPP. Короче, вот здесь вот это делаем. Вот. Здесь полностью написано, что надо сделать для того, чтобы установить зависимости. И мы сейчас это сделаем. Наверное, большая часть уже установлена, но не все. Вот так вот. Ну, очень удобно, да? Что здесь приходят? Ну, что здесь пишут такие команды? Э -э так, дальше, дальше. Download source. Ну, я вроде downloadil сборка. Ага. Вот так вот. семейк drun in place равно true и make j number of процессор. Ну, мы сейчас это сделаем так так так так так заходим дальше дальше семейк давайте сделаем папочку буилы а он уже есть Окей. ладно короче здесь это и сделаем чё он нам говорит говорит выполните такую команду drawn in place Че это такое? флаг какой-то понятное дело так, так, так, так, копируем, вот так вот, и понеслась. Вроде ошибок нету, вроде все пакеты были найдены. Uh, not found, но я так понимаю, это не критично. Ну что ж, давайте соберем make uh, j10. Или вот так вот, вот так вот. И понеслось. Понеслась сборка. Типа в 10 потоков. Так, так, так, ага, вот э, флаги. Ну, опции для симейка. Да, то есть вы можете почитать. И вот таким вот образом передавать эти флаги. И, короче, собрать под э, свои нужды. Итак, что же тут есть? Ена был Курл. Э, поддержку да он он он а по умолчанию написали бы что по умолчанию ладно а, так так так сборка релиз или дебаг Дран in place а тут дран in place вроде нету нету непонятно что это такое так ладно много опций. сборка под windows показана как Дальше Ага, батник есть Дальше, дальше все Итак, что у нас тут? Ну, довольно шустро собирается, смотрите В 10 ядер, в 10 потоков То То неплохо а, В принципе, здесь вроде все подробно так расписано Знаете, не на абы как А более-менее что-то тут расписали Так, а как запускать? Подождите-ка где тут run? Есть патчи, да? bin share user. Э -э во, во. Linkin э -э есть э -э исполняемый файл bin main тест Не понял. А чё оно вы? Вот тут же оно. Вот майн тест Ну давайте запустим. Чё нам? Оба. Запустилось. Круто. Смотрите, и тут анимация есть. Так, ладно, где тут старт гейм? Select. А нету World. Йолы-полый. Adjoint game. Опачки. Опачки. Можно подсоединиться. Блин, имя, пароль. Подождите-ка, а почему. Почему этот? Нету мира нового. А, можно, наверное, создать. 1, 2, 3. Ворнинах. Да, иди ты, блин? Герор какой-то. Почему? Еще раз. Что это такое? А, а, а. а что ему еще надо? Давайте вот это сделаем. Надо что-то, надо походу загрузить. Надо походу загрузить. Где тут download? Что в даунлоудах? В давинлодах у нас... У нас исходники нам не надо нам надо короче я с этим разбираться не буду давайте попробуем подключиться к какому-то серверу. так а обновление какие-то пришли мне не надо давайте join join game давайте вот сюда попробуем connect а имя имя имя cpp просто давайте опачки Uh, register Enjoin Access denied it. Empty Password Password кверти. Ну mm. no. а что такое? Что здесь надо? А QWERTY. Блин. Кварте, Ну, наверное, можно и самому создавать сервер или свой мир, да. Но, скорее всего, эти миры надо скачать. А где они находятся? Фики его знает. Давайте посмотрим, может, тут где-то. Что это такое? Это то же самое. Ну, да. Так, Вики. В Докер. Может, в Докере это все есть? А это чё? А, а это гейм. И чё в этом гейме? В этом гейме моды. Ага. Короче, короче, если вам интересно, вы конечно же почитайте Так, агри, кейворд. Э, а чё? Справил ниже. А какое слово надо ввести? Блин, ребята, вы что, прикалуетесь? Что надо? Enter keyword from uh, uh, agri. А что надо вести? Блин, я не хочу это читать. Source фикины English. I agri. Вот так? Нет. Так, one seconds. А, вот же написано. нарвхал, Блин. нарвхал какой-то. Вот так вот. Thank you. Опачки. Смотрите, я полностью собрал игру. Э, скачал и собрал. То есть исходники всего этого добра есть. Майнкрафт, я так понимаю... Это как Майнкрафт или что? Я в Майнкрафт не играл. Э, я не знаю. Но, насколько я знаю, Майнкрафт у нас... Как открывать двери? Э, на Java написано. Соответственно, ну, как-то как такое. А эта игра э, C++. Хотя, возможно, это движок C++, а всякие скрипты используют там Java. Блин, как играть, я не знаю. Что тут делать? Ну, прыжок работает, и нормально. Это кто-то что-то построил. Я так понимаю, насколько я видел по Майнкрафту, это все довольно-таки сложно все такое выстроить. Это надо, блин, надо, блин, потрудиться. Хотя, если это админ строил, то... Короче, короче, скорее всего, скорее всего, можно скачать свои сделать свой короче мир вот сделать свой мир new uh... ну это для чё для разработчиков или чё не знаю или наверное, наверно надо скачать ну короче в любом случае в любом случае uh, довольно таки интересная вещь есть uh, исходники uh, тут уже 3d и все такое, соответственно, вперед, качайте, устанавливайте, смотрите, как это все работает, как это сделано, исходные коды доступны и повышайте свои скиллы программирования. Ну а на сегодня все, всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока!